сильные стороны близнецов. Близнецы невероятно красноречивые, они могут уболтать кого угодно, им нет равных в ораторском искусстве. К тому же они, как правило, настолько обаятельны, что им прощается то, за что других давно бы уже придушили. Представители этого знака зодиака любознательны и ловко обращаются с добытой ими информацией, они наблюдательны и изобретательны, поэтому всегда знают, как использовать любые сведения и слабые стороны окружающих себе на пользу. Слабые стороны близнецов Близнецы непоседливы и непостоянны, и это очень мешает им в профессиональной деятельности, они редко долго задерживаются на одном месте работы. Они часто ввязываются в споры с людьми, рядом с которыми нужно молчать и дышать через раз, что тоже не способствует карьерному продвижению. Кроме того, представители этого знака не привыкли себе ни в чем отказывать, и это регулярно создает им разнообразные.